Теперь давайте кратко рассмотрим программу TradingView, которая в дальнейшем нам неоднократно потребуется, чтобы посмотреть графики цен различных эмитентов. Программу TradingView можно использовать в платном режиме, но я уже в последнее время долгие годы использую ее в бесплатном режиме. Функции, она, для которой я ее использую, мне ее хватает и в бесплатном режиме. Я в основном в ней просматриваю графики цен. Здесь можно рассмотреть различные инструменты, акции облигации даже инструменты которые торгуются на форекс биржах и крипто биржах то есть различные криптовалюты Возможностей у программы очень много самое главное что нас интересовало интересует что здесь мы можем посмотреть результаты торгов на бирже которые отображаются в виде графиков различных типов мы будем смотреть цену есть, цена это есть некое соглашение между покупателями и продавцами на биржевом рынке никогда нет цены низкой, цены высокой. То есть низкая цена всегда еще может упасть ниже и фактически до нуля, а высокая цена всегда еще может стать выше. Поэтому это очень относительные понятия и есть текущая цена. Нет цены низкой и высокой. Цена не может быть дешевой или дорогой. Вот компания может быть дешевой, как мы уже говорили, Дешевая или дорогая компания это сравнение между ее ценой на бирже и стоимостью ее балансовой стоимостью. Вот это поэтому этому показателю можно определить, дешевая или дорогая компания. А просто по цене нельзя. Существует три вида основных графиков, в будем смотреть. Я люблю свечные графики, кто-то использует графики в виде баров, кто-то использует только цены закрытия. Чем они отличаются? Ну, самый простой вот цены закрытия. Справа он изображен. Здесь отображается только цена, по которой компания в данном случае представлены Сбербанк, акции Сбербанка закрылся на момент окончания работы текущей биржи в текущий день. Почему именно берется цена закрытия? Потому что, как правило, цена закрытия – это именно более значимая цена. С утра могут быть совершиться какие-то необдуманные действия, кто-то может случайно захотеть купить акции, продать, а вот к концу дня формируется некая цена. Уже взвешенная, сбалансированная, которая имеет больше вес, как правило. Поэтому, если смотрит график линии, то, как правило, смотрят цены закрытия. Это более адекватная и правильная цена. То есть цена, когда уже отыграны все дневные и внутридневные колебания. Это линейный график в виде линии. Справа он отображен. Следующий тип графика в виде баров. Давайте рассмотрим. Вот он представлен. Здесь уже обозначается э, колебание за какой-то временной период. Временной период может быть различный. Это может быть вот один бар, это может быть зеленый, он вот, вот он здесь обозначен. Это может быть одна минутка. Это может быть и 15 минут. Это может быть и колебание цен за один день, а может быть даже за неделю или за месяц. Здесь обозначена слева черточка, цена открытия. Справа цена закрытия нижние верхние значение это вот этого бара это максимальное и минимальное значение которое достигала цена за день то есть вот это торговля за один день зеленый он потому что с открытия до закрытия цена выросла вот следующие бары другие бары обозначены красным потому что цена открытия была выше а к концу к закрытию сессии она упала это бар называется падающим как правило когда биржевой рынок и цена инструмента растет каждый день, то бары больше зеленых появляется. Когда цена постоянно падает, то цена как, то бары как правило красные, падающие. Более информативны с моей точки зрения графики в виде свечек, свечные графики. Здесь вот справа и слева одинаковый выбран интервал и одинаковые выбранные свечки, то есть одинаковые периоды и видите, что выглядят они все немножко по-другому. Здесь появляется так называемое тело свечи. То есть между ценой открытия и ценой закрытия появляется вот такое тело. Широкая часть свечи. И тонкие части это тени. Точно так же здесь обозначена цена открытия и закрытия. Если цена растущая, она зеленая. Если падающая, открытие выше, а закрытие цена ниже, то свеча закрашивается красным или черным. Бывают зеленые и красные свечи растущие и падающие, и бывает белые незакрашенные и черные закрашенные свечи. То есть белая свеча это свеча роста, а черная свеча, свеча падающая, цена падения, цены по инструменту. То есть здесь может быть теней, может не быть. То есть цена может открыться по цене какой-то и все время падать в течение дня. И закрыться на минимум. То есть теней то есть, может вообще не быть. Может не быть тело свечи. То есть открытие и закрытие цена одинаковая. В этом случае, в этом случае не будет тело свечи, а будет только черточка. То есть цена открытия совпадает с ценой закрытия. Для неликвидных инструментов вообще может вместо свечки появиться просто черточка. Это значит, по какой цене открылись, по такой закрылись, сделок других могло вообще не происходить в течение дня. Сильно неликвидные инструменты вообще какие-то интервалы могут пропускаться. Есть инструменты, по которым, есть акции, по которым в течение дня может вообще не происходить сделок. Таких инструментов на российском рынке вполне достаточно, да и на зарубежных тоже. Но в большинстве случаев те инструментами, с которыми мы будем работать, они, конечно, в течение дня будут по ним совершаться сделки. И еще важно, что иметь в виду, что каждый инструмент... Он имеет определенный код. Код может быть из одной буквы состоять, из двух, из трех, из пяти даже больше, но он уникальный. И этот код он действует во всем мире, то есть на различных биржах. Инструменты могут котироваться и продаваться, торговаться на различных биржах, но код этот будет единый. Вот по этому коду вы всегда в разных торговых системах, у разных брокеров всегда сможете по коду найти нужный вам инструмент. Давайте теперь откроем программу TradingView и посмотрим, как она выглядит. Ну давайте предварительно еще посмотрим, что вообще полезного в View может быть. Первые два пункта, которые будут интересовать исключительно нас, это посмотреть график цен за длительный период, по коду инструмента и посмотреть его на различных таймфреймах. Проводить можно там, кроме того, графический анализ ценового графика, отбирать имитентов при помощи скринера, можно анализировать графики при помощи индикаторов, разрабатывать собственные стратегии, настроить сигналы оповещения и даже торговать при помощи Trading View программы на бирже через определенных брокеров. Нас будет интересовать только посмотреть график цен в рамках данного курса. Вот программа перед нами, это бесплатная версия. Здесь иногда появляется реклама, но абсолютно в TradingView она ненавязчивая. Единственное ограничение, которое вот немножко иногда раздражает, это можно одновременно только один инструмент посмотреть. Но на самом деле этого вполне хватает, чтобы нужный инструмент проанализировать. Инструментов, как я говорил, здесь огромное количество. Здесь вот вводится определенный тикер и поэтому по коду. К инструменту вы можете получить доступ. Ну, давайте, к примеру, вот возьмем какой-нибудь инструмент, который нам привычен и известен. Сбербанк. Акции Сбербанка. Код инструмента Сбер. Большие буквы. Четыре большие буквы. Кликаем на этот инструмент. И появляется его график. Здесь есть таймфрейм. Вот на текущий момент это дневной таймфрейм. Каждая свечка представляет себе с собой один день что за этот день с компанией произошло давайте сделаем графику вот поменьше и смотрим что вот компания на протяжении 2019 года компания по цене выросла Вот давайте сейчас только 2019 год возьмем с начала 2019 года компания выросла сбербанк вот краткий анализ может нам позволить по крайней мере, понимать, где находится компания. Разные компании могут совершенно различные совершать действия. Они могут совершенно быть в разном направлении. Коррелировать, не коррелировать. Давайте посмотрим компанию Honda Motors, например. А что с ней произошло за 2019 год? И мы видим, что данная компания, ну да, вроде как выросла. Но в течение года движение было совершенно у нее непоступательное, как у Сбербанка. Сначала компания выросла. Потом большую часть времени падала и в конце года опять начинает подрастать. То есть вот такое движение. Если мы хотим посмотреть за более длительный период, то мы выбираем здесь, кликаем, где таймфрейм, выбираем один месяц. Нажимаем один месяц. И вот уже каждая свечка представляет собой месяц. Здесь мы можем еще схлопнуть график и посмотреть динамику компании Хонды с 1973 года. То есть это, наверное, с того времени, как компания Honda Motors начала торговаться на американской бирже. Потому что это график, это так называемые ADR, депозитарные расписки, то есть те расписки, которые котируются на американской бирже. Ну, нас сейчас вот вся эта техника не интересует, но вот вы можете посмотреть, что с 1973 -го года компания стоила 2 доллара, а сейчас она стоит 30 долларов, то есть компания выросла в 15 раз с 1973 -го года. Здесь вот мы видим поступательную динамику, но вот последние несколько лет никакого такого роста уже мы не видим, компания находится в боковике. Ну, связано это с тем, что все производители автомобильные компании находятся немножко в таком под прессингом потому что очень много компаний, сильная очень конкуренция, и нет такого прям вот безудержного роста, который был до 2006-2007 года. Здесь вот вводите код, чтобы найти компании. Но ну, код нужно знать. Основные коды, которые вам потребуются в течение курса, я буду о них говорить. Вот, наверное, и компанию «Газпром» здесь можно найти. Вот по двум буквам уже всплывает здесь компания «Газпром». Видно, в какой стране здесь, на какой бирже торгуется. Moex – это московская биржа. Вот она здесь появилась. Давайте посмотрим, как велась себя компания «Газпром». Но здесь котировки есть только с февраля 2006 года. Как видите, компания «Газпром» за это время абсолютно не выросла. И сейчас как раз мы находимся именно на том уровне, на котором она находилась в конце 2008 года вот практически ничего не изменилось кратко про программу TradingView. все если вам что-то здесь дополнительно захотите посмотреть очень все интуитивно понятно можно все самостоятельно изучить то что я вам показал больше в рамках курса нам ничего дополнительно не потребуется до встречи в следующем уроке